Друзья, ну вот наш автопробег с Егориком подошел к концу. Мы благополучно добрались до Ницы и сейчас здесь гуляем. Завтра Егор подеет в лагерь, а я буду его ждать. И потом едем обратно в Россию. Но это уже будет новая дорога, новый путь. А пока вам сегодня покажем еще вечерние картинки Ницы. Вечерняя Ница. Ужины. А это же лотерия, которая называется Binocki. Тут очень вкусное мороженое с разными и очень чудесными. Сейчас я бы хотела вам рассказать, как все я провел эти четыре дня с бабой на машине. Все началось с того, что мы давно запланировали наш маршрут. Мы, мы, правда, не очень четко знали, куда мы доедем, потому что мы все по силам выделяли. В первый день мы пересекли Москву в Беларуси В Беларуси мы остановились в Бресте, чтобы посмотреть... Там, где началась великолепная война. Дальше мы приехали в границу оказались в Польше, где переночевали в мотеле. Дальше из Польши мы приехали в Австрию в Вену. То есть мы э, пересекли э, Чехию и другие страны. В Вене, э, а там же мы... Это очень уютный и красивый город. Очень популярный и также в нем очень э, красиво. Город смахивает на город 19 -го века. Дальше из Венеции мы перебрались в Венецию. Кто смотрел хоббит, наверняка сравнивал Венецию с озерным городом, где жили нек некоторые популярные герои. в Венеции мы э, были на одном типа, самом популярном острове и гуляли по всей Венеции. Венеции такие маленькие улочки, что ты даже с трудом можешь протиснуться, растаявлю. Сейчас конечная станция нашего путешествия, и вот его вот заканчивается наш, наш вечер, когда мы едим мороженое и вспоминаем о том, что было. завтра у меня начнется лагерь и будет новая жизнь.